news приветствует всех кто готов узнать о последних новостях и любопытных подробностях о жизни университета и за его пределами с вами адель шамилова сегодня вы узнаете физика низкотемпературной плазмы продолжает удивлять молодые исследователи университета вновь проявили себя на научно-практической конференции не стоит полагаться на случай пора избавиться от него врачи университетской клиники казани раскрывают карты нищадящей болезни пищевода барата. Африка – страна великих тайн. Студенты Казанского федерального познакомились с жизнью самого жаркого континента планеты. На площадке Казанского национального исследовательского технического университета имени туплива завершилось первое заседание Совета по образованию и науки при президенте Республики Татарстан. Перед началом заседания делегатам воочию представили известную железную птицу – сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, а также Центр цифровой экономики и Центр станкостроения «Фанус». В мероприятии приняли участие президент Татарстана, министр образования и науки республики, президент Республиканской академии наук и, конечно же, ректор Казанского федерального университета, а также все заинтересованные лица. Вопросы, которые обсудили в течение первого заседания, коснулись роли вузов в научно-инновационной структуре Татарстана и приоритетных направлений расширения кооперации системы образования. чем завершилось данное заседание и каким выводом пришли участники встречи, узнаете в нашем следующем выпуске. Всероссийская конференция «Физика низкотемпературной плазмы» взяла старт. Интерес к работам в этом направлении, проявившийся почти 200 лет назад, не сдал позиции, заметно возрос. В первую очередь, значимость данной темы напрямую связана с поисками новых источников энергии, проблемами энергосбережения, развитием плазмахимии и нанотехнологий. Как прошла работа данной научной конференции, уже узнала Аурелия Сташкова. Подробности прямо сейчас. Сегодня в городе Казани состоялась Всероссийская конференция физика низкотемпературной плазмы. Основным организатором конференции и школы молодых ученых и специалистов является Казанский федеральный университет. Проведение данной конференции в Казани способствовало взаимовыгодному обмену информацией между российскими учеными и специалистами, а также коллегами из стран Европы, Америки и Азии. На мероприятии рассмотрели наиболее значимые результаты, достигнутые за последние годы в области исследования и применения низкотемпературной плазмы. Конференция это традиционно уже 21-я конференция по физике дискортона плазмы. Это является одной из основных конференций, которая проходила и проходит ну, со времен Советского Союза, у нас проходит в России. Я думаю, что результаты были хорошие, потому что даже при открытии конференции было отмечено, что именно Казань является, и университет является передовым по некоторым. По, пунктом по исследованию плазмы, и, соответственно, поэтому выбрала была выбрана Казань. В пленарных и устных секционных докладах был дан обзор современного состояния фундаментальных и прикладных исследований в области физики и низкотемпературной плазмы. Рассмотрены новые подходы к исследованию взаимодействия плазмы с материалами различной физической природы. Казань вообще становится местом, куда... Стекаются самые лучшие умы для проведения конференций, международных конференций, съездов и так далее. Мы надеемся, что к концу мы получим новый импульс для развития этой науки как во всем мире, так и в России, и в том числе и в этом замечательном федеральном университете. Съезд предпринимателей в инжиниринговом центре набережно Челнинского института КФУ еще раз наглядно доказал, что тропа со студенческой скамьи в большой бизнес действительно проложена. Каким успехом стремятся молодые разработчики сегодня, узнаете прямо сейчас.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 2 июня в университетской клинике Казань состоялась научно-практическая конференция. Ведущие эндоскописты России поведали коллегам о болезни пищевода Барта, методах диагностики и комплексном лечении. 2 июня в университетской клинике «Казань» состоялась научно-практическая конференция «Современные подходы в лечении гастроэзофагиальной болезни пищевода Баррета». Перед участниками конференции выступили в этот день профессора из Татарстана и Ярославля, чьи работы заключались в изучении болезни пищевода Баррета, методах диагностики и комплексном лечении. Мы делимся, у нас свои. Я в самом начале сказал, что это альтернативные подходы. В Ярославле у Кашина тоже большой опыт. Вот он приехал поделиться своими разработками. Мы представили свои разработки. Кашин резюмировал какие-то разработки, сделанные в Штатах, сделанные в Великобритании, в Германии. Мы свои. То есть это обмен мнениями. Болезнь пищевода Барта имеет в разных странах разные наименования, которые считают предстадием онкологического заболевания пищевода, и каждый борется с ней по-разному. Специалистам же из Казани своими методиками удалось добиться уменьшения развития рака у населения. Мы добились своими методиками в Казани и в республике, добились со своими методиками уменьшения развития рака. То есть это все доказано статистически, то есть уменьшилось количество рака пищевода на фоне пищевода БАРД. И это, конечно же, совместная работа эндоскопистов, хирургов, онкологов и, конечно, гастроэнтерологов. Стоит отметить, что подобные мероприятия проходят под эгидой Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Диана Шилова, Владислав Ухневский, Универ -Ньюс. Ежегодно отмечаемый День Африки – удачный повод заявить об успехах Африки и оценить стоящие перед континентом трудности. В этот день, как ни в какой другой, чувствуется стремление всех жителей африканских государств видеть Африку мирным, процветающим и демократическим континентом. КФУ не остался в стране и для своих иностранных студентов устроил замечательный праздник. 25 мая. Именно этот день Организация Объединенных Наций назвала Днем Свободной Африки. Во всем мире признают этот день как напоминание о необходимом Африке единстве, для того, чтобы богатейшими ресурсами этого чуда распоряжались только ее жители. И ни один из них больше не подчинялся никому, кроме собственного правительства. Этот праздник отмечается ежегодно в Африке, и мы не стали исключением, так как африканских студентов у нас очень, -очень много, и решили немножко ответит праздник вместе с ними. Это концерт, который объединяет всех студентов, которые учатся в России и меня в Казани. И просто чтобы мы, когда, ну, наши дед, родители, дедушки, они принимали зависимость от европейских стран. Так что мы все просто, ну, собираемся вместе, чтобы открыть этот день. Ну, что такое вообще Африка? Что у нас есть особенно в Африке? Ну, я думаю, что больше будет интересно это наша культура. Даже должны показать наша культура, потому что ну, многие задают этот вопрос Африки, а что там, что у них? И на протяжении нескольких дней в Казанском федеральном проходили мероприятия, приуроченные Дню Африки. Это и яростные футбольные состязания, выставка, на которой обучающиеся в университете африканские студенты представили изделия из дерева, кухонную утварь, ювелирные изделия, национальную одежду, обувь, а также сумки, головные уборы и даже музыкальные инструменты и специи. И самым торжественным мероприятием стал, конечно же, праздничный концерт, где африканские студенты продемонстрировали свой национальный фольклор – зажигать песни и танцы не обошлось и без поздравлений поздравляю это замечательный континент замечательные страны настолько это все неповторимо запахи африки музыка африки люди африки то есть вот у меня, например, это на всю жизнь не осталось, поэтому я вас всех очень люблю, и вы знаете, я всегда с открытым сердцем с вами встречаюсь. И поздравляю вас, и желаю вам всего самого хорошего в учебе, в вашей личной жизни, и чтобы ваше пребывание в Казанском университете у вас оставили только очень хорошие-хорошие воспоминания. Елизавета Это были все новости на сегодня. Еще больше подробностей о самых интересных студенческих событиях вы можете увидеть в наших социальных сетях. С вами была Аделя Шамилова. До новых встреч.